Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться друзья с вами новый свежий майнер. Называется Krillix.net Вот как-то так. Где, где нам дают при регистрации бонус 6 USD монет 6 долларов. Проект работает, друзья, 0 дней. Давайте я переведу на русский. Для удобства пока. Значит, заставьте свою криптовалюту зарабатывать до 4% прибыли в день. это можно все прочесть. Майнить можно биткоин, 3x, BNB и Dogecoin. Бонус за регистрацию 6 долларов. Далее здесь легкие платежи, бонусы, YouTube, партнерская программа три уровня, гибкие инвестиционные планы, также бонусы есть там еще внутри кабинета можно получать, ну и поддержка 24 на 7, без вложений полтора процента в день и стандарт сама минимум два процента в день. Минимальный депозит здесь идет от 1 доллара. Далее идет по нарастающей. Здесь калькулятор процентов, Можно все посчитать. И дни работы 0 дней. Поэтому на самом старте можно неплохо заработать. И пользователей уже более 6 тысяч Человек. Ну, выплат, естественно, пока еще нет. Здесь последние депозиты. Вкладывают кто сколько может. По доллару. То есть эта сумма равна 1 доллару. Кто 200, TRX, кто в лайткоинах. Ну, как-то так. Регистрация, друзья, здесь наипростейшая. простейшая. Прописываете, кликайте регистрация. На оригинале это вообще-то надо делать. Ну ладно. Значит, имейл. Сейчас поставлю. email, username, пароль. Ставите две галочки. Разгадывайте капчу. Нажимаете «Зарегистрироваться». Далее что? Вас перебросить на страничку. И... Вам придет письмо на почту. Нужно активировать адрес электронной почты. Мне пришло письмо в папку спам. И я нажала вариэмайл вот. адрес. Не спам. Вот. Далее что? Письмо я ждала, ребятки. Минут 10-15. Вот, вход по имейлу и пароль я только вот зарегистрировалась. Мне пришло письмо. И я, естественно, пишу видео. Кликаем логин. Это наша домашняя страничка. Я еще ничего не активировала. И на балансе 120 ГХС. Полтора процента, так как я еще ничего не вкладывала. Значит, есть телеграм-канал. Можно подписаться, чтобы быть в курсе новостей. И майнить мы будем. Binance, Web20, Bitcoin, Tron и DogiCoin. И я буду Трон майнить. Берем ползунок и перетягиваем. Все. И что? И чего-то? меня не маянница. Давайте переведем еще разок на русский. Трон. А, сохранить. Так, наверное. Ага, я перетянула ползунок и кликнула сохранить, друзья. Смотрите, и у меня пошла маниться монетка. Видим? Видим. Так, значит, что давайте теперь по порядочку. Это наша домашняя страничка. И здесь у нас мощность, моя сила. Здесь процентная ставка. Ну и майнить. Также здесь можно написать, если у вас будут вопросы какие-то. Так. Закрываем. Ставлю пока на оригинал. Буду так переводить, чтобы понятнее было. Значит, это дашборд. Следующий идет. Аккаунт. И вот. Смотрите, значит. Мои монетки. Трон. Можно делать реинвест. Можно выводить. Так. Вы же выбираете любую другую монету. Какая вам более интересна. Следующая вкладочка. Депозит. Можно работать абсолютно без вложений. Так как дается бонус. И вывод доступен. Только через 60 дней абсолютно без вложений. Я буду пополнять строна. И здесь идет калькулятор. Если я буду пополнять один USD, вот такую сумму мне нужно будет как бы инвестировать. Так, значит, я кликнула. На трон буду пополняться с трона. Кликаю. И здесь что нужно сделать? А, значит, смотрите. Друзья, здесь нужно что? Скопировать вот этот адрес. И вот эту сумму мне нужно перевести на этот адрес. Значит, я копирую адрес, что он так это так не копируется. Так, скопируем. Значит, иду. Кликаю Send. Прописываю адрес. Проверяем. Кликую Next. И нужно прописать вот эту вот сумму. Я ее копирую так же. опять. И вот эту сумму я вставляю сюда. Господи. Да что-то не вставляется. Вот я не скопировала. Копировать. Никак мне не вставить, ребятки. Ладно, будем ручную один семь. Точка восемь пять ноль. Восемь, пять, ноль. Семь шесть, семь, пять, семь, шесть, семь, пять. Отчего я буду мучиться? 17. 18. Вот так. Значит, проверяем адрес. 18 монет. И отправляю. Обязательно проверяем. И вот я монетки отправила. Ну и все. Значит 20 ГХС тут показано. И 2% в день. Все. Здесь больше ничего. Закрываем. Я буду ждать, когда поступит депозит. Далее, пока идет депозит, да, поройдемся по вкладочкам. Здесь у нас партнерская программа. Находится реферальная ссылочка. Копируем и приглашаем. Следующая баунти программа. Переводим на русский. Значит, что они нам предлагают по баунти-программе? Расскажите нам о нас на своем канале YouTube и получите вознаграждение. Получите от 10 ГХС до 10 тысяч ГХС за видеообзор о майнере на YouTube. Значит, канал должен быть общедоступный. У вас должно быть не менее 100 подписчиков. Название видео должно быть вот это вот название для внесения депозита участник может использовать любую из четырех платежных систем. Так, ваш отзыв должен быть оригинальным, запрещено копировать содержимое, текст, визуальные эффекты и всякое такое. В общем, видео должно быть только вашим. Нельзя заливать друзья чужие видео и отсылать им. Значит, это все прочитаете. И минимальная продолжительность видео 4 минуты. И видео должно быть загружено как минимум за 2 часа до того, как вы отправите его нам. Вот на этот адрес. Потом копируете этот адрес, идете на почту и отправляете свое видео. Также есть бонусы. Получить случайный бонус. Давайте получим. Мне вот надо на оригинале. Значит, вот регистрационный бонус плюс 120 ГХС. И я кликаю. Плюс 1 ГХС мне дали. Рандомно. Да? Далее. Это дам... Ну, да... Это главная страничка. И вопрос-ответы. Давайте посмотрим вопрос-ответы. Значит, ну здесь как зарегистрироваться. Что мне делать, если я забыл пароль? Это все сами прочитайте. Вот и вывод средств. Значит, минимальная сумма депозита у 20 ГХС 1 USDT. Понимаем тогда да? и минимальная сумма вывода, что нас интересует, 100 х монет 0.30, Это значит выходит 34 тысячи биткоин сатох 70 до монет доги коинов. И 0.020 BNB монет. Как быстро производится вывод. О, я фиг знаю, что здесь написано. Оно не переводится. Вот. Ну, здесь партнерская программа, бонусная система, ну и все такое. Значит, возвращаемся. Приборная доска, друзья. Наверное, монетки уже поступили. И, как видим, у меня на балансе стало 141 ГХС. Здесь можно, знаете, что майнить дуги Коин, потому что дуги Коин 70 монет. Это сто 100. Сохранить. вот как-то так. Я потом сделаю, наверное, реинвест и поставлю до дикоин. Вот. Наверное, они быстрее наманятся. Как вы думаете? Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Пробуйте работать абсолютно без вложений. И... Что-то я хотела сказать. Вот у меня стало 21 ГХС два процента ну, в принципе и все минималку я наберу естественно буду проверять на вывод в общем как-то так майнер свежий и как я сказала на самом старте проект майнеру на дней можно неплохо заработать вот опять же таки не забываем, что это инвестиции и любые инвестиции в интернет. Это всегда риск. Никогда об этом не забывайте. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.